Так, мужики, ну, взвесил я свой генератор, ну, вес какой, ничего себе, ну, правда, и бензин в баке есть, ну, пускай 90 килограмм, вот такая штукенция, а, японский, это розетки я уже сам добавлял, одной маловато, а вот такие вот сделал, купил, прибабаховый нормалек, Короче, проблема какая с ним? Кто что может подскажет? Если просто ручку дергать, ну пальцы так сушит, вырывает заводилку, это капец. Вот надо его натянуть, пройти верхнюю мертвую точку, вот, чтобы она компрессия ушла чуть-чуть. А потом заводится вообще с полточка. Если просто на обум дергать, не проходя мертвую точку, вырывает э, ручку э, просто капец. И сейчас аккумулятор еще поставлю где-то тут. ну вот здесь она ставится, рамка. И ставится еще аккумулятор. И аккумулятору трудно заводить его. Вообще капец, как трудно заводить. Что может быть? Мужики, ну, запер я его, короче, на верстак. Так более-менее удобно. Ну, и как вы думаете, выпускной 0.95, 0.95. Впускной 0.45. Я думаю, нормально, да, пальцы сушить не должно. В принципе, с такими зазорами. В пределах нормы. Так, мужики, ну вот и все. Поставил зазоры 0.20, 0.15. И смотрите, что получается. Вот начинаю вращать, вот он выпускной приоткрылся и закрылся. Вот он сработал декомпрессор Дальше пошел впуск. Выпуск. Вот, вращаю, вот он приоткрылся и закрылся. Вот такие дела. Я вообще хотел его разобрать, из него трактор сделать. Двигатель забрать. Здесь он сколько, 13 лошадей, по-моему. Да, 13 сильный. Вот. Мужики меня отговорили. Он вообще не заводился. Но я его починил, а вот в клапана что-то не залез. Там у меня и работал пару раз всего. А это вчера ночью уже заводил, чтобы свет не моргал у людей. Ну, что-то вот, вот. Знал, что что-то не то. Сейчас будет работать и с аккумулятором. Можно аккумулятор он стоит задействовать. И отлично будет. Все, мужики. Установил рамку на место. Поставил дохленький аккумулятор. вот И все сейчас прекрасно работает. попробуем еще ручку теперь как говорится с пол вот теперь можно работать и по ночам спокойно не мешая там никому людям не мешая чтоб в домах свет не моргал вот надо заканчивать уже вот этот проектик и заниматься другими вещами. Все, всем пока, с вами был Санек, еще увидимся, как-то так.